что ж, дорогие друзья, стартанул лан-турнир из Узбекистана на Манган 2 и коллектив Фергана, ну это, разумеется, представители определенных городов, а, сошлись в матче Best of 3 и уже начинается выход на первой карте Дедаст 2, здесь сумасшедшая какая-то пистолетка по градусу экшена, просто все зашкаливает и игроки обороны... Uh, в общем-то, размениваются в плюс для себя Но при этом атака успевает поставить бомбу Маны на отличный хэдшоп на Данскол, Два игрока атаки всего-то навсего остается А доти погибает, последним остается Харди и перестрелку с ММБО. С ММБО. Он, к сожалению, не выигрывает. Ну и, как вы понимаете, команда на Манган 2, естественно, здесь успевают раздефьюзить бомбу. Счет в матче становится 1-0 в пользу наманган Манган 2. И давайте, наверное, сразу знакомиться с составами. На Манган 2 представляют ММБО, Пол, Хоги, Манен и Гаджен-Гаджин. Коллектив Фергана это Дотти. Вот, я не знаю, как, наверное, правильнее было бы все-таки прочитать Люк, э, Харди и Шаг Назад и, ну, видимо, Джейсон Стейтом все-таки, судя по всему, да, и, исходя из никнейма. Ну и, да, конечно же, данные сервера предоставлены клубом Playground. И, как вы видите, дорогие друзья, атака решила в этом раунде сыграть раунд на точку А. Как вы видите, шаг э, не совсем удачный выход с зигзага, ну и Джейсона Стейтема парадоксально, но уже убили Чатик, приветствую вас, дорогие друзья, которые находятся сейчас на трансляции, огромный вам респект Со всеми вами и ваши сообщения я прочту чуточку позже, пока нужно все-таки войти в ход матча Хоги последний минус и счет 2-0 так, составы я вам озвучил Может быть, кого-то заинтересует Почему же Адоти играет за коллектив Фергана Хотя он обычно представляет коллектив Немножко другого города Ну, собственно, его здесь просто позвали сыграть на замену Потому что, опять-таки, все вот эти вот истории С карантинами, с ковидами и так далее В общем, беда Беда. Привет, это турнир, который проходил в Бухаре. Я точно не знаю, где проходил этот турнир, но он проходил в 20 каких-то числах. Нет, не в 20 каких-то числах, по-моему, 14 числа он проходил. Да, кажется, 14 числа проходил этот турнир. Да, мне должны были матчи под комментирование выдать чуть-чуть раньше, но выдали. Увы, ах, только сейчас. 3-0. Собственно, все свои раунды коллектив на манган выиграли, все, которые им были положены, так скажем, за счет взятого э, пистолетного раунда, все оказались у них. Братец Хасан достоин уважения. Согласен полностью. Респект Хасану за то, что он позволяет вообще нам понаблюдать за такими ивентами. Проводит а, достаточно классные турниры вместе со своими друзьями. А, и шаг. Минус пол. Ну дальше Гаджон Гаджон делает даблкил. И неожиданно коллектив Фергана начав с минуса... В результате все-таки уступают, к сожалению, позиционно на длине. Но ошибка на зигзаге и ММБО прогибается под натиском Харди. И в результате ситуация 3-3. И выход непосредственно мог бы последовать на точку А. Но ребята из Ферганы занимают мидл. И это, судя по всему, означает, что выход последует на точку Б. Здесь Харди перестреливает Манана. Хоги со снайперской винтовкой мог бы, в общем-то, спасти своего тиммейта. Но не успел. А вот Гаджон Гаджон тем временем... Вообще находятся на длине И недоумевающие ребята из э, Ферганы Просто забегают на точку Б и удивленно изумляются А почему мы здесь, собственно, одни? Почему никто, э, как бы, не пришел нас убивать? Харди, минут Гаджон-Гаджон Хоги последний, снайперскую винтовку он поменял на М4 Дабы ему было проще провести ретейк, но... Тем не менее, его все-таки это не спасает А вот, кстати говоря, и Хасан пришел К которому только-только мы передавали огромный респект за то, что он э, проводит подобные ивенты Хасан, приветствую тебя И, наверное, проясни сразу, какой призовой фонд данного турнира Потому что многие интересовались и также, дамы и господа, я хочу сказать вам в описании к записи стрима, в описании к видеороликам с этого турнира и в чатике в данный момент есть закрепленная ссылочка Это букмекерская контора OneWin, но она не является не только букмекерской конторой, там также и... Uh, слоты есть и игры в покер. В общем, достаточно много всяких повеселений, на которых вы можете поднять достаточно неплохо денег. При учете того, что зарегистрируетесь по данной ссылочке и укажете промокод KNIFE. Вы получите до 500% бонуса к своему первому депозиту. А Доти вместе со своей командой в этом раунде принято. Смотри, с ножом бежит его и кабанит! Просто закабанятил Хоги сейчас Адоти пику под ребро, дамы и господа, и счет 4-1, вот это вот совсем-совсем уж неожиданный поворот, ну, респектно, респектно, что удается даже еще и кого-то зарезать. На Манган 2 ведут пока достаточно уверенно, это даже невзирая на то, что сейчас ребята находятся, в общем-то, в слабой стороне, но контроль карты у Наманган 2 в обороне, во всяком случае, засл... заслуживает достаточно неплохого, так скажем, неплохой похвалы. Обязательно, обязательно нужно похвалить ребят, потому что они действительно стараются и очень круто держат позиции. Мана на аркада в Тэшку и сразу минус Карди. Ой-ой-ой, еще один минус и здесь неожиданно погибает Люк Адоти и Ишак остаются вдвоем. Ну, против четверых соперников здесь, конечно, можно выиграть, но будет сделать это очень проблематично. Ишак, минус на Миду, но а Адоти в данный момент находится, собственно говоря, в зигзаге и в принципе... Кстати говоря, и Ишак стягивается на позицию рядом со своим тиммейтом. Итак, озвучу призовые, дорогие друзья. 700 долларов за первое место, 500 за второе и... А, всего призовой фонд 700 долларов. 500 долларов за первое место и 200 за второе. Турнир был в городе на Мангане. А дотик... Минус Манен, да поджимался, к сожалению, игрок э, из города на Манган, а Доти, между прочим, оставшись один, будет сейчас, судя по всему, штурмовать точку Б, 54 хп у него есть и есть автомат Калашникова. Этого уже достаточно для того, чтобы выиграть перестрелку, здесь его с грибом готовится принимать сразу несколько соперников, это Пол и Гаджон Гаджон. Но за 10 секунд до конца раунда Доти принимает решение запушить оппонента. И, к несчастью, не получается. Все-таки это пятый раунд для коллектива на Манган 2. И как бы ферганцы не пытались и не потели, пока ничего вразумительного сделать, к сожалению, не удается. Саня, здорово! Сколько лет, сколько зим. Закир, приветствую. Действительно, много воды уже утекло с последней нашей встречи на трансляции. Как ты? Как твои дела? Все ли у тебя хорошо? Саня, сколько игр еще стримишь? Вот этот четвертьфинальный матч и следом еще один полуфинал. То есть минимум четыре карты, ну а как максимум даже 6 получится. Сколько их будет точно я не знаю, но вот знаю точно лишь одно. Что коллектив на Манган 2 забирает уже шестой раунд кряду, ряду. Ну не кряду, но уже огромное количество раундов взято, как по мне в обороне это... Уверенное достижение, так скажем Поэтому ферганцам пора бы на самом деле собраться И начать забирать хоть какие-то раунды Довольствоваться одним взятым Это, к сожалению, слишком мало Хоги Пытается закрыть своих соперников, которые будут выходить на мидл Но внезапно для Хоги на мидл все-таки выходить никто не будет Вот такая вот ирония судьбы Выход будет через зигзаг и шаг Здесь забирает Гаджон Гаджона Но ММБО снайперская винтовка делает один минус, а далее подключается Пол, который делает два фрага. Но Адоти внезапно появляется на просвете. Минус два от Адоти. и здесь сразу с двух сторон пытаются забрать игрока атаки. Харди подключается, зигзага какая тайминговая помощь для Адоти, Боже мой, Пол, 5 хп и внезапно практически выигрышная ситуация для коллектива. На Манган 2 становится проигранной благодаря стараниям Адоти и его тиммейта Харди. Ну, не экшонистый ли, дорогие мои друзья, вот этот вот раунд? На мой взгляд, очень круто. 6-2. Абсолютно заслуженная победа в этом раунде за коллективом Фергана. Здорово, брат, как дела? Желаю тебе всего хорошего и настроения. Рустам, спасибо большое. И тебе тоже всего самого наилучшего. У меня все супер. Так, попытка зайти на точку Б. Харди здесь разменивается и при выходе, собственно говоря, неожиданно, опять-таки, игроков обороны не остается на споте Б, но Манен очень вовремя оказывается в окне и забирает э, люка. Таким образом, снова перевес закрепляется за наманганцами, потому как не последовало никакого размена. Выход с зигзаг, и здесь достаточно простые два минуса от Гаджон Гаджона. Джейсон Стэйтон последний, и спрей от него, к сожалению, уходит куда-то не туда. Трипл килл от Гаджон Гаджона, и это седьмой раунд для коллектива наманган. Два. Я напоминаю, дамы и господа, что этот матч проходит по формату Best of 3, и это только первая карта, которую разыграют между собой коллективы. Впереди нас ожидает карта Inferno. И, может быть, будет сыграна третья карта, о ней пока что я говорить ничего не буду. Хоги! Вот эта хаешка! Просто минус 2 в т еще и один в догонку от ММБО. В общем, здесь, конечно, проблем выше крыши у ребят из коллектива Фергана. Плюс еще и поджим со спины, с респауна идет. То есть придется выходить на точку Б. Хотя готовности к выходу здесь, собственно говоря, явно никакой нет. А Доти 90 хп ставит хедшот в Хоги, но Маннен разменивает. И, как вы видите, Харди. Харди 1 в 4, и вот он тот самый поджим со спины, который не возымел никакого результата, дорогие друзья. Харди забирает пола, как будто просто почувствовал, что сейчас со спины его кто-то будет жать. Ну и устремляется игрок атаки в свой собственный респаун, дабы быстренько перетянуться на точку А и попробовать, так скажем, попытать удачу именно там. Получается снайперской винтовки прострел, остается 33 хп, делает вид, что ушел в банку, но, но на самом-то деле в банку он не уходил, он отправляется выслеживать вражеского снайпера, который, кстати, тоже далеко не уходил, и справился с Харди. Это 8-2, победа в первой половине достается коллективу на манган 2, и я вам так скажу, это прям вот прям прям прям супер оборона. Очень сложно будет сейчас хоть что-то сделать э, ферганцам для победы на этой карте, потому что в сильной стороне, во всяком случае, они уже проиграли. ММБО пытается прострелить, и вот, по-моему, кстати, вышака именно прострелы попал. Потому что он у нас где-то находится сейчас на восьмерке, но с достаточно болезненным э, попаданием. То есть 59 хп осталось у игрока атаки. Ну и Адоти где-то уже растерял 26% здоровья. По бай-раунду у коллектива Фергана все очень плохо. Только один автомат Калашникова Ну, с таким баем выйти, скорее всего, конечно, не получится Пол Хоги и Гаджон-Гаджон Не оставляют шансов ферганцам на победу Но Люкс, Харди, в общем-то, могут еще, конечно, что-то Здесь сделать, убить парочку игроков обороны, и вот именно этим сейчас люк с Харди и занимаются. 17,64% здоровья у игроков атаки остается, пол, минус люк, ну, следом погибает и последняя надежда коллектива Фергана на победу в этом раунде. 9-2, крышесносная оборона у наманганцев, ферганцы просто не могут подобрать ключи к этой самой обороне. Так, спасибо, все нормально. Да, братан, были проблемы небольшие, времени не было совсем зайти, как у дела, как супруга поживает. Когда пополнение? Да, пока что еще насчет пополнения не планировали ничего. Супруга поживает достаточно хорошо. Спасибо, что поинтересовался. Главное, следим за здоровьем. А остальное уже все приложится со временем. Хороший матч, кстати. Да, Плюшек, я согласен. Матч действительно очень хороший. Да, особой борьбы на самом-то деле сейчас нет. На манганцы выигрывают, по сути, в одну калитку. Но можно наслаждаться до бесконечности тем, как на наманганцы легко... И непринужденно обороняют различные позиции и выигрывают перестрелки. Вот такая вот штука. <звы> да, и ребятушки, прошу прощения. Это, конечно, может быть в какой-то степени наглость. Но обязательно ставьте лайки, дабы этот стрим действительно YouTube начал распихивать в рекомендации. И зрителей... Подошло еще больше И этот матч увидела Как можно больше людей Потому что здесь действительно есть на что посмотреть А доте 84 хп Все попытки зайти Хоть в зигзаг, хоть на длину, хоть на мидл К сожалению, у команды Фергана Не оправдались И 84 хп Это тоже не самая большая Так скажем, полоска лайфбара С которой можно вообще хоть что-то выиграть 33 хп, попытка перестрелять снайпера и гаджун-гаджуна одновременно. Ну и само собой, за двумя зайцами погонишься. Ни одного не поймаешь. 10-2 в пользу коллектива на манган-2. Саня, я очень рад, братан, за тебя, что все нормально у вас дома с женой. Меня это только радует. Спасибо большое, за Кир. Ну, а меня, разумеется, безусловно, радует то, что... У тебя тоже все в полном порядке А проблемы, которые у тебя были, я надеюсь, ты решил И вышел победителем из любой ситуации Амир, приветствую Да, твоя страна И шаг, и люк По минусу, мана на ответный фраг Но при этом игроки обороны в какой то веке Наконец-то рассыпались Справедливости ради Фергана Близки к тому, чтобы сделать Третий матчпоинт на своей Стороне ну, как минимум, точка освободная ее, в общем-то, без беспроблемно можно попробовать занять Харди и Джейсон Стейтом продвигаются в данный момент По длине, ну здесь какое же чудовище, ММБО, вот это снайперская винтовка Попадание в головы просто налево-направо, налегке Люк успевает поставить бомбу, но теперь ситуация, конечно, максимально неприятная Нужно забирать сразу двух соперников Поступает в перестрелку с первым и тут же проигрывает перестрелку второму, но если ферганцы даже такой раунд, к сожалению, не смогли довести до победы, то, как мне кажется, тут уже, конечно, перспектив бодаться практически не остается. 11-2 в пользу на манган, 2-2. В общем, здесь, конечно же, беда Нукус уже закончили игру э, Нукус на этом турнире, к сожалению, не участвует Я не знаю, были ли они зарегистрированы Лана когда подключится? Ну, Лана в данный момент находится на работе И подключится чуть-чуть позже Я так думаю, где-то через полчасика но обязательно она, конечно же, придет Два минуса от атаки И пол один Всего-навсего один Но Маннен подхватывает эстафету И дальше вместе с Гаджон Гаджоном Ой-ой-ой-ой Гаджон Гаджон сегодня просто не пускает никого Выйти из зигзага И редкий случай, когда проигрывает перестрелку Ну вот это тот самый случай, когда он ее проиграл Снова о И снова 84. ХП у него остается. В предыдущий раз такое количество лайба... лайфбара, к сожалению, он не смог реализовать. Но в прошлый раз справедливости ради соперников было четверо. На этот раз их уже двое. И перестрелку с Хоги практически выиграл. Но не вовремя закончились патроны. Это прям самые грустные манненбам. ай яй яй яй Ну как же жестко на манганцы играют. 12-2, дорогие друзья. Последний раунд первой половины. Просто можно так сказать грубо, конечно же, простите за грубость, но это прям последний гвоздь в крышку гроба на Как бы не пытались, но даже уже казалось бы выигранные ситуации они умудряются, ой, простите, не на манганцы, а ферганцы как раз таки а выигранные ситуации периодически все-таки сливают. Пол Вместе с Гаджон Горжоном, но удивление, проиграли перестрелку на длине. Это позволяет команде Фергана надеяться на то, что они займут точку А. Хочу обратить внимание, по-прежнему только надеяться. Собственно говоря. Неожиданно с точки Б. Вообще, вы видели? Ни одного минуса не сделали на Манган 2 в этом раунде. Вот какая атака должна была быть весь матч у коллектива Фергана. Но... Почему ребята спали? Почему они так плохо провели свою атакующую сторону и только э, под конец, только под конец начали разыгрываться и даже не понеся потерь выиграли раунд? Вот в чем, собственно, у меня вопрос. Но с такой игрой в обороне, я думаю, у наманганцев не будет проблем с атакующей стороной. Хотя... Чем, черт не шутит, всякое возможно Пистолеты, все-таки это пистолеты Здесь э, везение э, во много раз может предопределить э, ход событий Хоги, минус 3а, это неожиданно переименовавшийся один из игроков Коллектива Фергана, доти, трипл килл И практически еще и есть возможность забрать четвертого Подключается второй тиммейт, но уже вдвоем-то, а уже вдвоем-то легко Легко справляются ферганцы со своими оппонентами И мы получаем 12-4 И легенькую, так скажем, дорогие друзья Надежду на какой-то камбэк Такое вполне себе теперь уже возможно Потому что на манганцы временно без денег И при учете того, что экономика весьма и весьма слаба сейчас Можно ферганцам бороться И взять как минимум еще раунда 2 сверху Супер комментатор Шахриер, спасибо большое очень приятно слышать похвалу в свой адрес. Ну что ж, Джейсон с Стейтом. Минус с ММБО. Следом второй минус по полу. Сейчас заберет еще. Нет, не заберет, простите, третьего. Гаджон Гаджон, да ладно. Забирает сразу и Стейтом. И, и Люка еще и сбривает, походу. Но Харди, увы, увы, Харди бежал прям вот до последнего. Просто не отпустил оппонента. 12-5. Есть доля агрессии у ферганцев э, в обороняющейся стороне. Как мне кажется, ребятки немножко обиделись на своих соперников за такой вот 12-3. 12-3 все-таки как-то прям сильный. Ну вот прям очень сильный. Дорогие друзья, кто вновь присоединился на трансляцию, желаю вам всем приятного просмотра. Не, обязательно... не... не забывайте, простите, не <с»>. забывайте ставить лайк под трансляцией, чтобы нас было... Еще больше. Маном Минус Харди. Здесь, к сожалению, уступает в перестрелке. Люк и Наманган 2 проходят через зигзаг. Ситуация 4 в 3. С перевесом за Наманганцами. Как собираются сейчас отбивать точку, ребята, из команды Фергана. Ну, а Дотим сделал один минус. Это, конечно, хорошо. Но далее вместе с ААА -А -А он погибает. А Джейсон Стейтом. Один в поле, не воин, как вы понимаете Да, конечно, Джейсон Стейтем в какой-то степени в любом своем фильме, конечно же, воин И один в поле, и где угодно Но это же все-таки не тот самый э, Стейтем из фильма, да? Как вы понимаете. Что, 13-5, к сожалению, вот понадеялись мы с вами на камбэк. И очень быстро пришлось сливать надежды. ММБО, даблкилл при выходе на точку Б. И, конечно же, следом еще и третий минус дает. Ну все. Наверное, тут уже... Даже нет смысла надеяться. Оставшимся игрокам обороны я бы рекомендовал уходить на сейф э, своих девайсов, чтобы в следующем раунде хотя бы не с пистолетами играть. Но Джейсон Стейтом снова попытался включить режим героя, хотя не очень получилось. 14-5, дорогие друзья, на Манган-2 продолжают крушить своих оппонентов и крушат достаточно прям вот очень-очень сильно. Очень сильно и что самое главное, достаточно уверенно сейчас проходит игра, то есть в атаке. У парней, как мне кажется, проблем не будет Я это говорил ранее и в очередной раз повторю эту фразу У ребят из Ферганы теперь нет девайсов, экономика рассыпалась и Собирать ее, так скажем, по крупицам Призван, видимо, Адоти Успел подобрать автомат Калашникова, только убежать вот не успел А кто ж ему позволит убежать с трофейным автоматом Калашникова? А-а-а! Пытался запушить т но вместе с Люком, к сожалению, проиграли. И счет в матче становится 15-5, а это, дорогие друзья, матч-поинт. Один шаг отделяет команду на Манган-2 от победы в этом матче. А точнее, на этой карте, ведь впереди нас ожидает карта Инферно, которая, в общем-то, расставит все точки над им. Ничего себе! Вот это дал! Вот это влетел! АА! А, а, просто с ноги на восьмерку и два хедшота с дигла охренительно качественных и красивых. Харди минус пол. А Доти в поисках соперника. А где же оставшиеся игроки? Атаки погибает ММБО. Последний остается Хоги. Хоги забирает Джейсона Стейтома. Но впереди еще три соперника А для трех соперников 73 хп вполне себе Будет маловато, а хэдшот от люка и это 15-6 Но пока что пытаются не сдаваться Ферганцы, хотя Объективно ситуация Около уже проигранной Так как выиграть в основное время они не могут Единственная надежда здесь только Лишь на овертаймы Но даже до овертаймов нужно выиграть Еще целых 9 раундов К ни одного не отдам. Ну, хорошо, Стейтом и Адоти делают по минусу ММБО, выход на мидл забирает, ой, простите, на длину, забирает Стейтома и Джон, Гаджон, Гаджон. Забирает Люка. Ситуация практически равная. Ну, а Доти 19 хп. В общем-то, какая-нибудь шальная хаешка под него залетит. Если то, тут будут большие проблемы. Но проблемы появляются совсем оттуда, откуда мы не ждали, дамы и господа. 3А погибает, а Доти с Харди остаются вдвоем. Харди неудачный прифайер. Следом минус от ММБО. И а от Доти ответный минус. 19 хп против 100. У Гаджон Гаджона... И ситуация сложнейшая, и здесь Адоти все-таки выигрывает. Я, честно сказать, так и не понял, почему Гаджон Гаджон, конечно, смотрел э, куда-то слишком, э, так скажем, абстрактно. Он смотрел э, и длину, пытался одновременно увидеть, и как бы на зигзаг периодически косился. Но почему-то, почему-то опять-таки повторюсь... Выкинул из виду такую позицию Достаточно важную стратегически Как просвет ну что ж, 15-7, команда на Манган 2, лишенные девайсов, пытаются выйти на точку Б, и это, кстати говоря, попытка быстрого выхода. Ребята уже стоят на выходе! ой ой ой ой Я а не нужно было стоять-то! Надо выходить! Зачем же вот это вот стояние в Тэшке прям при выходе? А Доти и ААА закрывают без шансов команду на Манган. Ну да, конечно, ММБО остался, но у одного против четверых шансов практически нет. Харди... Подтверждает мою теорию о том, что шансов практически нет. Ну и, собственно, мы получаем 15-8. Достаточно рабочий счет, согласитесь, дорогие друзья, у коллектива на Манган-2. Есть небольшие трудности с тем, что как минимум сейчас начнет сыпаться экономика и периодически придется играть с пистолетами. И вот, что удивительно, у команды Фергана э, гораздо круче... Вот гораздо круче оборона, чем у них же самих атака Привет, бро, извини, опоздал Ильёсбек, приветствую, ничего страшного Ты, в общем-то, немного пропустил, это первая карта Но, правда, конечно, она уже заканчивается Хотя, может быть, и нет На Мангану привет от Ильёсбека Когда играет Нукус, Нукус в этом турнире, к сожалению, не участвует Пол пытается переспрейть соперника, заканчиваются патроны, и тут же появляется Манен, Манен, Манен, который спасает своего тиммейта. Минус от Хоги по Адоте, и 3А остается последним, но это хедшот от Хоги, дорогие друзья. 16-8, коллектив на Манган 2 выигрывают первую карту в этом противостоянии. Не просто далась им на самом-то деле победа во второй половине. Покусались. Так скажем, покусались соперники, покусались очень и очень прикольно. Мне лично понравилось то, как Фергана атаковали, ну, простите, оборонялись. Атака у них получилась достаточно посредственная, но очень круто было сыграно в обороне. Просто не получилось.